поздравить вас с новым наступающим новым годом уже наверно наступившим ну да и с наступающим Меня, наверное, 31 выложу наступившим да желаю вам счастья здоровье это самое главное в наше время да. сейчас покажем немножко локации нашего города как наш город украсит покажем вас вот такая елка у нас сюда это центр города а? центр города. Ага. Да, вот это администрация наша, лицей. это лицей, Гимназия. пойдем там. Это что кто, такое Зай? Наш знакомый, что такое а, поставил. а что он там в руках держит? Непонятно, что он там в руках держит. Такая красота, ребят. знаю, камера передает это. Наверх. Менять локацию А теперь мы перенеслись в парк Рядом у нас кинотеатр Рядом с парком, с кинотеатром кинотеатр. Такие ребята Такую дислокацию сделали Красиво, какие деревья Смотрите, пожалуйста, ребята Этот Новый год не незабываемый Просто, да. Так, ну что, сейчас не будем нарушать традиции, как говорится, пойдем в парк, выпьем да. с вами по бокалу так шампанского выпьет, я не пью. Да, Елена я Аркадьевна за за рулем, она приедет домой, Спасибо. обязательно выпить За Новый год обязательно Так что, как говорит Елена Аркадьевна Поехали дальше Ну, Паша, эти выпьем за Новый год, мы в парке да, ребятушки, мы в парке вот такая красота уже начинается. Как говорится, да, место нельзя менять. Да. Место встречи изменить нельзя. Каждый год мы пьем на этом месте. За вас, ребята, за ваше здоровье. Да, даже страдает инвентарь. Как всегда. Вон туда, вон Красиво. Ну, хотя может... нет, но сначала... Ну, сейчас посмотрим. Ну что, ребята, мы пришли на наше любимое место. Андрей Сергеевич сейчас достанет бутылочку, а я выпью апельсинового сока за вас. Алкоголь мы не пьем. Пока. Так, ну что, ребятушки, тех сейчас, кто за столом, ребятушки, давайте со мной вместе поддержите меня, выпейте по стопочке. О, руки вообще замерзли. А все надо, надо. Ай, какая Ой. красота. Пока он тут мучается с этим всем. Посмотрите, что у нас в этом году произошло. Какая Ой. красота стала. Ну что? Что? Все? Ой, шандарах больше. Я этого не люблю. Не болтай, сейчас кому-нибудь в или в какую-нибудь лампочку. Ну блин, вообще замерзло. Естественно. Естественно. Только не чтобы они в лампочку, а то там на видеокамеры везде. Рано подальше улететь, мужа Вот вино это попалось. Оно зазош. Замерзло, ребят. Оно зазош, ребят, оно зазош. Либо руки уже сопротивляются. Да нет, у меня руки замерзли еще. А. -а, -а. На себя не пролей. Он ее все равно добудет. Прошел час. С того момента, как мы пытались открыть вот эту. Не, под. Она открывается. Нет, она поддается. Ему. Поддается, поддается. Там уж стопор не взяли. Нет, это вообще шампанское какое-то. А ну ты крути ее! Мне варежку дать мою. Не скользить будет. Прошел второй час. <сínt> <сínt> она пытается, она что-то хочет открыть. Так. <Я> раз вижу такой шампанское, которое нельзя открыть. Вот тебе бухи. Я <Она> еще и сломалась. Ребята, ну, зажжешь. Ну и что, можешь делать? давить? Давить. Ребята, это третий Или час. Туда. А оно ну, оттуда. А нет. Ключ не сломает. На машине потом не уедем. Я тебе, блин, от зажигания. Да не сломай, ты уже прорвался по куртуру так же. Она зазож. Бутылка зазож, понимаешь? Бумте, вон. Я в первый раз такую бутылку вижу. Бумте, за... Не издевайся. Иди куда-нибудь в лес. Иди в лес он туда. Да никакой, здесь камеры и все остальное. Бля, я говорил, взять. Зачем? Стоп ее открыть. <свят> Наконец-то, ребятушки, я справился с этим. Три часа проблем. прошло. Пришлось взять ветку, короче, и протолкнуть туда. Да. Дэна Он не пьет, она сегодня за рулем. Она не льет. <свят> <свят> Что за фигня? но очень медленно а -а -а. ребята она его не любит не, даже близко стоять не хочу хочу а она непонятно происхождение пробка затыкается короче понял да я поняла но то нацедил Ну что, ребятушки, налили? Ага. Мы справились тоже, ага. тоже немножко налили. Ага. Я тоже все налила. Да. Давай. Ну давайте, всё. ребятушки. За вас. Ну ага. это брюд, что ли? Ага. Нормально. Так, ребятушки, ну что, поздравляем вас тогда. С, С, С Новым годом желаем здоровья самое главное здоровье в нашем жизни а все остальное приложится да и хрен с ним с этими деньгами главное чтобы здоровье было да, да? всем пока пока увидимся в следующем году